Соответственно, нет хороших или плохих корпоративных культур. Поэтому, возвращаясь к предыдущему слайду через один, да, возможно, один из этих сценариев и будет тем сценарием, в котором вы будете работать и развивать корпоративную культуру. Но это не значит, что зелененькие, синенькие, красненькие или желтенький лучше, чем какой-то другой.